Всем привет, дорогие друзья! Если вы смотрите это видео, значит с вами канал Work and Life, и я его ведущий Антон Белюк. И работа, и жизнь за границей 2019. Вас ждет кошмар. В этом видео я расскажу вам, почему 70% из тех людей, которые поедут на заработки в Польшу в 2019 году или вообще когда бы то ни было, 70% из этих людей ждет кошмар, неудача и полный провал в Польше вы вернетесь домой ни с чем, скорее всего. Вам это интересно? Тогда устраивайтесь поудобнее и я начинаю. Поехали! Что ж, мы живем во времена рангового соревнования, и практически каждый, если он, конечно, не является алкоголиком либо наркоманом, пытается любыми способами поднять свой социальный статус. Просто людей отличает только то, что кто-то поднимает свой статус тем, что дает остальным людям, например, достоверную информацию о чем-либо, помогает, к примеру, там не знаю, похудеть, продает хорошие вещи, качественные и так далее ну и есть такая категория людей, которые большинство, которая в свою очередь дает людям недостоверную информацию насчет чего бы то ни было, продает некачественные вещи, эм, дает некачественные программы тренировок, если это касается фитнеса, к примеру, ну и так далее и тому подобное. В любой конкурентной более-менее сфере есть первая и вторая группа людей. Второй, как правило, всегда, везде больше, то есть мошенников, которые обманывают людей. Эм, Сознательно или несознательно, просто по собственной дурости, думая, что дают на самом деле достоверную информацию, но дают людям фальшивую, ложную информацию, э, навязывают им ложную картину мира. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Очень полезное выражение, друзья, советую к нему прислушаться, особенно в наше время, в 21 век, век интернета, высоких технологий, э, очень много информации имеем на данный момент, как полезной, так и информ... Ложной, лживой и неправдивой Я пришел к такому выводу Особенно в последнее время Потому что недавно ознакомился С некоторыми каналами Так называемых моих конкурентов Также хочу сказать для тех, кто не в курсе Дело в том, что я работаю специалистом По трудоустройству в Польше Уже не первый год устраиваю людей На достойной работы в Польше также консультирую по трудоустройству людей, провожу получасовые консультации по скайпу, отвечаю на любые вопросы в этих консультациях, связанные с жизнью и работой за границей. К слову, заказать консультацию вы можете, пройдя на мой сайт. Внимание на экраны. Значит, друзья, для того, чтобы не попасть на обман, не попасть на мошенничество, предлагаю вам заказать компетентную консультацию от меня по скайпу. Заказать вы ее сможете, пройдя на мой сайт antonbeluk.ru. Набирайте в поиске antonbeluk.ru. Также ссылочка на мой сайт появится в конце этого видеоролика прямо на вашем экране. Ну и, конечно же, ссылка есть в описании к этому видео. После того, как переходите, попадаете вот на такую страницу, это главная страница моего сайта. Здесь вы видите три раздела. Вакансии в Польше и мои контакты. Потом второй раздел консультации и помощь. И составить и отправить резюме. Сейчас нам нужен раздел консультации и помощь. Переходим сюда. И здесь вашему вниманию представлен вступительный текст приветственный, потом э, пакеты услуг, которые я предоставляю, стоимость от 30 до 50 злотых в зависимости от того, который вы выберете. Э, в каждый пакет услуг входит э, подробная получасовая консультация от меня по скайпу, в которой отвечу на все ваши вопросы, связанные с жизнью и переездом за границу. Также включены дополнительные бонусы, э, очень ценные, на мой взгляд. Со всем этим ознакомьтесь уже здесь, когда перейдете на сайт. Потом далее такую вот простейшую форму, ваше имя, ваш email пишите обязательно, ваш номер телефона, тут выбираете пакет услуг, который вам по душе так как выше уже знакомились подробно что из себя предоставляют эти пакеты ну и собственно тут вы можете ознакомиться кто я такой и чем я занимаюсь и вот еще очень важное видео консультация по скайпу то есть пример одной из моих консультаций посмотрев это видео вы будете знать что вы заказываете и за что вы платите сейчас очень много мошенников в польше и в том числе в интернете тоже очень много дезинформации вот но дело в том что эту консультацию закажут очень немногие, потому что люди как известно в то же время любят халяву ну и можно найти в интернете очень много бесплатной информации есть среди этой информации, как я сказал и правдивая, но 70% информация лживая, так как я работаю специалистом по трудоустройству в Польше то э, постоянно контактирую с людьми, которые приезжают на заработки, эти люди мне звонят э, и очень часто звонят с жалобами о том, что вот, послушали там какого-то блогера, либо какой-то сайт в интернете, прочитали недостоверенность где нам посоветовали сделать так-то и так-то. Мы так сделали, в итоге попали на обман, на Кто-то вообще не смог пересечь границу, потому что сказали на границе не то. Можно сказать, многие из этих людей попали в кошмарную ситуацию на самом-то деле. Я уже не могу помочь зачастую этим людям, потому что у них либо биометрического паспорта осталось слишком мало, либо у них уже заканчивается виза там, но они хотят поменять работу. Поменять работу они уже не могут, либо работают по карте часового побыта, который привязывают к работодателю они об этом не знали либо они работают по-воеводскому которая также привязывает к работодателю а им сказали по-другому опять же какие-то блогеры которые приехали в польшу и снимают о жизни в работе в польше хотя понятия об этом не имеют дело в том что в наше время любой жук и жаба может взять мобильный телефон и начать снимать все что угодно обычный работяга к примеру приехавший в польшу может просто поработать пару месяцев снять на телефон видео где он складно что-то скажет, преподнесет себя так, как будто он является специалистом по трудоустройству, наговорит людям всякой чепухи на самом деле. То, что произошло именно только на его заводе, касается только его работы, он преподнесет, как будто так является во всей Польше, и он сам будет в этом уверен. Люди поверят, видео может набрать 40 тысяч просмотров за неделю, может 100 тысяч набрать просмотров, множество лайков. Люди этому поверят, поедут в Польшу и попадут на обман, накидал проклянут всех вокруг и уедут с Польши ни с чем, попадут на кошмар, может останутся без крыши над головой, попадут на работу с адскими условиями труда, где им в итоге заплатят копейки и так далее и тому подобное. И, в общем-то останутся только негативное впечатление о Польше. Большинство людей склонно верить именно этим работягам, которые приезжают на заработки, потому что сложилось ошибочное мнение у тех же рекрутерах в Польше, у людях, которые работают на польские агентствах по трудоустройству, что если люди обманывают, и все их действия направлены на то, чтобы обмануть зарабичан и вытянуть с них как можно больше денег. Поэтому человек гораздо быстрее поверит. ютуб блогеру у которого приехал, работал пару месяцев в Польше, либо даже пару лет, но ну, на каком-то одном предприятии, высказал свою ошибочную точку зрения на этот счет. Ну, и люди, развешившие уши, его слушают. В итоге приезжают, совершают кучу ошибок и именно из-за этого попадают на обман, на кидалово, неправильно оформляют документы, подписывают то, что не нужно подписывать и так далее. Потом уезжают с Польши обиженные и везде пишут, что в Польше сплошной обман и кидалово. хотя это совершенно не так. Все из-за того, что вы получили недостоверную информацию, коей, как я уже говорил ранее, в интернете сейчас 70%. Вопрос создается, почему люди дают недостоверную информацию. Опять же, как я сказал вначале, мы живем в мире рангового соревнования и наша обезьянья натура нас подталкивает на то, чтобы повышать свой социальный статус всеми доступными и недоступными даже способами то есть мы, многие из нас преподносим себя в свете наиболее лучшим, чем он есть на самом деле. Строим из себя специалистов в чем бы то ни было, хотя мы еще такими не являемся, но хотим быстрее ими стать и уже преподносим себя в этом свете, чтобы получать как можно больше лайков, как можно больше положительных комментариев, как можно больше просмотров на канале, за счет этого получить больше денег от монетизации канала. Ну и собственно, благодаря этому всему в нашем мозгу вырабатывается серотонин, эндорфин. Кситоцин, гормоны счастья И мы чувствуем себя классно и здорово Также есть множество сайтов, где информация ложная Выложена о жизни и работе в Польше Но если говорить именно о блогерах То для них это Хобби у большинства блогеров, э, псевдоспециалистов по трудоустройству в Польше, как я их называю. Если же говорить о специалистах по трудоустройству, людей, таких как я, которые не один год уже занимаются профессионально трудоустройством людей на работы в Польше, это для нас основной вид заработка, поэтому нам, крайне таким людям, как я, крайне невыгодно кого-то обманывать. Есть и мошенники тоже, среди специалистов, так называемых, по трудоустройству, но эти мошенники, они крайне недолго существуют на рынке. ...э теперешним, на рынке труда в Польше. Потому что, как я и говорил, мы живем в эпоху интернета, слухи разносятся очень быстро. Если кто-то кого-то обманул, он пару человек так обманет, и все. Потом к нему уже никто не обратится. Про него, про этого человека везде напишут, что не советуем обращаться, что это обман и Икидалова. Поэтому, друзья, э -э если говорить о людей, которые занимаются именно профессионально, то им очень выгодно устроить вас нормально, дать вам нормальные советы, потому что они на этом реально зарабатывают. Вот в чем вся фишка. Так, опаздываю на автобус, поэтому пойду быстрее. В общем, друзья. Советую вам заказывать консультацию специалистов, не слушать каких-то блогеров-дилетантов, которые приехали и считаются специалистами. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, я опаздываю уже на работу. Пишите комментарии под этим видео, делитесь ссылками на канал с друзьями. С вами был Антон Блюк и канал Work and Life на связи с Польши. До скорых встреч за границей, друзья. Пока.